Друзья всем привет, уверен что по длительности многие уже поняли что видео сугубо теоретическое, тем кто не следит за каналом плотно за уведомлениями не было возможности поучаствовать в стриме, позадавать вопросы, видео касается чисто теории аквапринта, видео затронуты ну как мне кажется вообще все моменты, потому что вопросы задавал я человек который аквапринтом раньше не занимался, поэтому вопросов было много. Видео конкретно снималось для того, чтобы ответить на все вопросы. Поэтому готовьтесь, видео не залипательное. Видео надо смотреть целиком, от начала и до конца. Если вопросы в комментариях будут повторяться, ну уже были отвечены в видео, я на них отвечать даже не буду. А под ответы на конкретные вопросы подтянутся люди, которые меня обучали. Поэтому, если что, отвечать на них будут они. Поэтому заваривайте себе чай, делайте бутерброды, видео почти 48 минут. Приятного просмотра. По пленкам, то есть пленки все хранятся в упаковке. Упаковка это делается для того, чтобы пленка не высыхала в процессе хранения. То есть вообще в идеале в условиях хранения у пленок должны быть по температуре 20-25 градусов не выше по влажности минимум 55 процентов 55-65 процентов это оптимально ну, с и влажностью вообще влажности. как бы проблема высчитать Уж... то ну, есть морозы и все остальное это вообще не вариант морозы нет никак не влияют на пленку влияет только сухое помещение сухое uh -huh. жаркое помещение то есть она боится сухости пленка влажности она особо сильно не боится а сухость на нее влияет очень сильно приводит к тому то что она со временем просто пересыхает, то есть водорастворимый слой пленки становится сухим и может э, пересохнуть до такого состояния, что она даже перестанет на воде растворяться до нанесения активатора. Uh -huh. То есть ты ее ложишь на воду, она как была пленкой, так и пленка лежит, mm -hmm. там, и 10 mm -hmm. минут может пролежать вообще без моркового. Она расплывается, теперь, да? Да, даже не растворяется. То есть это все uh -huh. из-за того, что она пересыхает. Если условия созданы нормально, то есть прохладное помещение, влажность э, минимум 50%, то в таких условиях можно пленку даже без упаковки хранить. То есть она будет впитывать себя в нужное mm -hmm. количество влаги и с ней ничего не случится. А вообще сколько по времени? Там Год-два может лежать? И гарантийный там... срок у пленки, да. гарантийный срок, который мы даем, это один год. Но практика показывает то, что пленка если хранится в правильных условиях, то есть она пролежит и два-три года, с ничего не случится. Можно хоть да, вообще в руках никогда. То есть тут и толщины по сути-то. Да, он не очень тонкий, но есть другие производители, так скажем, мы с несколькими фабриками работаем. То есть этот, эта пленка достаточно тонкая, есть пленки чуть потолще. А толщина пленки в процессе вообще на что не влияет, эксплуатации как таковой? В процессе Ну, вот, после, нанесения, нет, после нанесения, краски вообще, на что может влиять толщина? Толщина пленки влияет на выдержку, на время выдержки на воде. То есть толстые пленки, их желательно на воде подольше подержать. То есть, mm -hmm. если у этой стандарт, к примеру, полторы-две минуты, то у толстой пленки, там, к примеру, 2,5-3 минуты выдержка. Это получается полторы-две минуты мы, когда вырезали, положили, просто лежит, да, а потом активатор. Да, да. То есть у той пленки водорастворимый слой гораздо толще, соответственно, короткая выдержка, она не даст хорошей эластичности самой пленке. Mm -hmm. Чем дольше она полежит, тем тоньше станет я Почему сп свой... спрашивают? То есть. Толщина пленки, по сути, на качество, после, если правильно работать, никак и не отразится. А вот я смотрю, есть глянцевый слой, есть матовый, что куда идет? Нет, на это вообще смотреть не стоит, потому что, допустим, вот у этой пленки водорастворимый слой, глянцевый, угу. то есть липкая сторона. Сторона с краской матовая, Но у других пленок может быть совсем по-другому. Ага. То есть, есть водорастворимая это, это как бы матовая, может быть, и глянцевая. То есть это вообще не показатель сторону всегда проверяем обязательно. Вот да, я, допустим, не, не, не, не знаю, это как, как оно. История а, ну я чувствую, тут чуть ли, липкий, да? Пальца, да, намочили, прижали на порость. Там, где прилипло, то тем кладем на воду, да? Да, да. А, угу. а сюда будет клей, ну, активатор? Выносите, да, активатор. Угу. На это вообще смотреть не стоит. По ширине у них бывает двух видов, то есть полметровая и метровая Тут э, в наличии и те, и другие пленки есть, потому что не все пленки, так скажем, э, бывают э, ну, не все пленки дублируются. Такого даже, в принципе, там одна-две пленки есть, которые бывают и в метровом исполнении рисунок, и в полметровом. А в основном они все разные. То есть вот эта текстура бывает только в полметровом исполнении, вот эта текстура бывает только и в метровом, поэтому и в ассортименте одержим и те, и другие пленки. Uh -huh. По работе это все на стекле лучше, да, делать? Да, работать желать на стекле, на жестком. потому что на нем гораздо проще пленку нарезать. режется ли до канцелярским ножом. И еще вот момент по поводу скотчи. Там смотрю, что кто-то со Сейчас, скотчем, да, кто-то. То есть пленку отрезаем, небольшой кусок нам для образцов хватит. Угу. Вопрос по пути для себя. С одного вырезанного только один элемент можно сделать? Ну, ну допустим, совсем. у нас машинка одна, точнее, машинки 4 подготовлены. А в этот образец мы только одну сможем сделать? Ну, по сути, мы можем все их 4 вряд ли. Ну, это за раз, раз надо, и, да? Да, отпечатать. Ага. Если нам надо одну машинку обрезаем. Сделать, то, то есть мы готовим под нее там, кусок пленки uh -huh. такого размера. Хорошо, еще так спрошу. После того, как мы макнуем одну машинку, больше мы туда уже ничего макнуть не сможем, когда вытащим? Нет, потому что рисунок ну, начинает барбироваться. Да? Да, то да. есть либо мы сразу несколько деталей да. а, печатаем в кусок пленки, соответственно подходящего размера, либо по одной детали. У -у -у. Ну, конечно, можно где-нибудь, допустим, с края макнуть одну деталь. и и с другого края, где рисунок еще ну, не деформируется, да. можно успеть там какую-то маленькую деталь печатать, но это да, неправильно, лучше сразу, если много деталей, mm -hmm. то за один Всех раз сразу. большой кусок пленки, либо по одной детали печатать. То есть так. пленку отрезаем всегда с запасом, По детали минимум где-то сантиметров по 5 желательно сделать запас, то есть по длине здесь его достаточно лишнего отрезали, по ширине в принципе хватает. Запас для чего делаем? Во-первых, для того, чтобы вся деталь получила нужное количество пленки. То есть деталь такая, так скажем, как полусфера. Есть вот эти вот три края, которые на себя будет какое-то количество пленки затягивать. То есть если делать пленку с минимальным запасом, там, по хотите, да? да, ее может либо не хватить на вот эти края, но если ее хватит, то в этих местах рисунок будет очень сильно растянутый. И чтобы он не растягивался делается для этого запас то есть самой детали минимум по ширине необходимо вот Это такое количество пленки ну и вот этот у нас запас на, запас, на всякий случай так скажем чтобы mm -hmm. могли выбрать место погружения более чистое ну, бывают такие а, в смысле более чистые ну, бывают такие косяки к примеру если пленку неаккуратно на воду укладывать то между пленкой и водой могут оставаться пузыри воздушные. И это все, да, как бы? А, да, если остается воздушный пузырь между пленкой и водой, то в это место лучше не печатать, потому что там 100% будет дырка. Если у mm -hmm. тебя по там сверху капли воды попадет в это место, тоже смысла смысл не печатать. Он не прилипнул. Дырка. Да. То есть э, надо печатать именно в, чистой, в чистом участке пленки. То есть тут есть вероятность косяка даже уже при укладке пленки ну вероятность этого косяка она есть но так скажем это все все эти косяки они происходят из-за того что сам косяч. Ну, опыт, опыт если воду хорошо подготовить очистить перед накладкой пленки если пленку аккуратно уложить на воду если там не попадет сверху у нее вода какие-то грубые соринки то вот этих всех пузырей точек uh -huh. не будет они могут максимум где-то по углам появиться, но углы — это не рабочая часть пленки, работает у нас только вот середина. Вот эти вот, так скажем, участки пленки они в основном не, печат, не пропечатываются. А, по поводу скотча, что я спрашивал, скотчем отбивается? Да, момент э, тоже очень важный. То есть я, допустим, скотчем вообще не работаю. То есть он по сути, по большому счету, он здесь, в принципе, вообще не нужен. Если есть оборудование с ограничителями, то скотч вообще не mm -hmm. нужен. То есть отрезали нужное количество пленки, и все, что нам необходимо будет сделать, это вот такие вот небольшие надрезы по всему периметру пленки. Нет, зачем? Это для того, чтобы она не сворачивалась при реакции на воду. То есть многие пленки, они когда начинают э, контактировать с водой, растворяться, они могут начать э, скручиваться по краям. Mm. То есть если не делать эти надрезы, она может начать сворачиваться и вот с такого куска Фу, вот мать такой мать вот мать маленький надрезок. может остаться. А надрезы эти как ограничители работают. Если она вдруг начинает сворачиваться, uh -huh. она сворачивается на максимум на uh -huh. длину этого надреза. Дальше она уже сворачиваться не будет. А по поводу скотча момент такой. То есть э, многие пленки они когда начинают э, растворяться на, на воде до нанесения активатора, они э, начинают сморщиваться. То есть она контактирует с водой и начинает покрываться вся морщинами, То есть она сморщивается, съеживается и потом в процессе выдержки вот этой двухминутной она да, то есть, это выпрямляется. Да? Да? да, это нормальная mm -hmm. реакция. То есть она потом выпрямляется, разглаживается, немножко растягивается. То mm -hmm. есть возвращается обратно в свою... Гладкое ровное состояние первоначальное. Интересно. Если пленка такая, которая вот с морщиником реагирует на воду, будет проклеена скотчем, особенно если она будет по периметру вся проклеена ну, скотчем. Я видел, да, периметрные все такие. То есть тут происходит следующее. Она по-любому среагирует вот этим сморщиванием на воду, потому что у нее такой процесс растворения. То есть она вся сморщится, покроется вот этими морщинами, но выпрямится, растянуться да, и не даст скотч. скотч не даст. То есть, да. соответственно, все вот эти морщины и складки, они так и останутся. То есть, по сути, пленке. это уже косяк обеспечен но Это сразу. брак, да, если вы эти морщины пленки, морщины и складки печатали. Не-не, я то к тому, что то есть. Есть это уже изначально будет косяком, потому что не получится сделать. Да, да скотчей не дают растягиваться и, соответственно, ей выпрямится. Ну сверху. а если не клеить скотч, и нет специальной ванны с ограничителями, то чтобы располдеться. Тут, да, надо уже придумывать. Если оборудования нет, то, так скажем, под свой тазик придумывать какие-то ограничители, которые не будут давать mm -hmm. пленуту. Ну, а ограничитель выставляется по факту. Вот под этот кусок они все будут сдвигаться именно. Да, у... ну, да. ага. То есть практически впритык запас небольшие оставляем где-то миллиметров по пять, максимум по сантиметру mm -hmm. с каждой стороны. То есть прям ее зажимать тоже ограничительно не надо. Она должна немножко, так скажем, в свободном Плавать, пространстве да. находиться, чтобы могла спокойно себя на воде чувствовать там сжиматься, расширяться, uh -huh. если необходимо, и все остальное. То да. есть скотч я клеить вообще не рекомендую на Ну, клеить. если есть оборудование, да, но тут… Если оборудование не нет, дело нет, такое. То, ну, так скажем, надо как-то будет придумать, сделать какие-то Ну, хотя бы условные какие-то, выставить планочки, да? Да, чтобы пленка не выходила после нанесения активатора за рамки чтобы рисунок не растягивался и был четким uh -huh. То есть даже с двух сторон не желательно клеить потому что некоторые пленки они не на скотч реагируют они могут оставлять такие поперечные потом затяжки после нанесения активатора получаются поперечные затяжки uh -huh. на самой уже текстуре на рисунке соответственно если у них печататься они опять же все будут потом по итогу на детали. самый простой вариант это отрезать кусок пленки и сделать надрезы по всему периметру. Сто процентов уже никаких э, вот этих вот косяков не будет. Понятно. Ну в ванной мы потом посмотрим. А да. по поводу активаторов, вот разница в пленках разных производителей, активатор, его и можно активатор купить один готовый. Активатор универсальный под все пленки подходящие. То есть э, тут разница только в количестве. Нанесение Нанес... Нанес... требуемого да, для, для разжижения. А что тут на, на пленке? Клей? Что вообще активатор там, с чем он работает на пленке? Что активатор тут? растворяет краску, которая находится на пленке, ну и соответственно, тоже делает э, более эластичной саму водорастворимую основу пленки. То есть, она mm -hmm. растворяется на воде и плюс активатор ее э, сжимирует же, да, и сверху. делает эластичной. Но основное, Суть активатора – это растворить именно краску, находящуюся на самой пленке и плюс okay. э, дать адгезию к, э, краске, которая выкрашена у нас деталь. Понятно. Активатор – это не растворитель автомобильных красок? Нет, конечно. Это специальная другого. смесь э, специальных, э, так скажем, растворителей, замедлителей. То есть он э, составной. Составной материал, который подобран таким образом, чтобы он не так скажем дико не, не перерастворял пленку и не было такого то что это его нанес и через там 10 секунд он испарился да. то есть он держит пленку активированную минимум одну минуту а кстати да нанесения... сопрение, если деталь большая то мы наносим и сразу работаем или надо выждать как вот этот там выдержка небольшая, то есть большинство пленок, они очень быстро, буквально секунд через 5-10 после нанесения уже готовы Это как-то видно или это чисто познательно? Визуально, можно отследить путем, то есть опять же, ну опытным путем, допустим, я уже могу по пленке сказать. Ну понятно, опытный, вот я неопытный буду делать потом, я сейчас попробуем сейчас вместе, ну вот дома буду делать сам что-то. Да, то сейчас есть... я объясню, в ванне, когда будем печататься, это будет... Так скажем проще объяснить mm. но ну, и сейчас в принципе могу объяснить то есть когда мы ставим ограничители мы не зажимаем пленку плотно, то есть оставляем небольшие запасы между пленкой и ограничителем mm. то есть после того как мы наносим активатор вот этот оставленный запас он как индикатор работает то есть, грубо говоря я наношу активатор на пленку как только пленка у меня расширится заполнит вот эти пустоты оставленные yeah, то есть, между то расширение происходит да после. то есть она становится эластичной рисунка скажем немножко расширяется. То есть я использую вот эти пустоты в качестве индикатора. Как только у меня пленка, так скажем, растянулась, заполнила все вот эти вот щели, оставленные. Все готово. Как Она, да, уже готова. Можно брать детали, печатать. Смысл там ее выжидать 30-40 секунд нет никакого. Но ограничения тоже по времени есть, после которого, если ну, что-то там произошло, всякое да, Есть ограничение, ну допустим в течение минуты ты как спокойно, бы должен, да. да если, если я... что-то произошло, минута прошла, вопрос может быть глупый, я не разбираюсь. Можно еще раз нанести активатор или надо собрать нет, и выкинуть? Нет, нет, уже на ту пленку, на которую ты нанес активатор, через спустя там 15-20 секунд еще слой активатора наносить смысла никакого не будет уже. Uh -huh. То есть она уже, грубо говоря, активировалась, если ты видишь, что тебе он не хватает, то это говорит о том, что ты изначально его мало нанес, и он на тебя уже тупо начал испаряться. Второе mm -hmm. нанесение не даст никакого результата. То есть сделать надо это за один раз и правильно за сразу. Раз, говоря, да, есть нет. одна попытка, то есть попытка нанесения, по сути, положили, нанесли клей, если есть какая-то ошибка, снимаем и по новой. Ну да, ну смотри какой момент, то есть если ты нанес активатор и сразу замечаешь, что у тебя где-то в каких-то местах его там ну, не хватило. Может быть, вообще в принципе ты его мало нанес, то сразу же там можно нанести еще один проход. Ну, то есть это вот сразу, не через минуту. Нет, конечно. То есть нанес, посмотрел, если не хватает, ну, ты можешь добавить еще до да, нужное количество. Но там через 30-40 секунд, через минуту уже смысла никакого не будет наливать. То есть, по сути, надо за одно нанесение нанести столько. Активатор сколько да, необходимо, необходимо. пленки. Да. По подготовке как бы все понятно. Это обычная окраска. До до нанесения да. лака, грубо говоря, пленка это у нас делает нам цвет, фактически, какой мы хотим. Если, к примеру, не получилось то, что хотели, как это убрать? И перекрашивать или чуть, -чуть? Да, тут, в принципе, ничего сложного нет. То деталь, которая не получилась по принту, нам ее для переделки достаточно просто заматировать абразивом ну, тем же самым под покраску там шестьсот и восемьсот просто можно то есть нам не надо снимать весь слой да весь рисунок нам удалять деталей не надо потому что здесь уже пленки никакой нет здесь только краска, краска. то есть нам достаточно ее просто заматировать ага. и перекрыть базой. до то есть матируем, можно даже не обезжиривать, если ничего там не лапали сильно, да? Да нет, почему? Ну пыль убрать ну, и пыль убрать. обезжирить, конечно, желательно. Угу. Также потом перекрашиваем. В общем, процесс такой все. же, как и на базе. Если есть косяк, подтерли, да, обе обеспылили да. и заново передули, ничего да. страшного. И реагирует с краской, она абсолютно адекватна, да? да? Угу. Что такой ну, тоже важный момент, мало ли там косяки какие-то. Да, это бывает, поначалу, то есть Царинькие, у -то пузырьки, вообще еще вообще нормальное -то. явление. То есть, ну такой, э, скажем, процесс перекраски можно сделать, ну, я не знаю, там два-три раза. Например, отпечатал, не получилось, mm. промыл, просушил, перетер, перекрасил. Еще раз не получилось, промыл, mm. перетер, перекрасил. Ну, чем больше, соответственно, ты печатаешь и перекрашиваешь, тем у тебя толще стой слой становится. Слой становится. То есть по итогу может получить такая каша, которая потом ну, тупо под лаком не да. просохнет. Ну, это понятно. Это как с перекрасками обычными. Да. То есть все косяки, как в малярке, все будет то же самое, чуть-чуть только нанесение хитрым будет. Да, в принципе, да. Ну, от подложки это уже тема такая, играйся, как хочешь, да, то есть хочешь получить что-то, да, уникальная подложка, играй подложкой. Подложка влияет на итоговый результат, на оттенок, uh -huh. который у нас получится. Подложка может быть uh -huh. любого оттенка, то есть тут уже насколько фантазии хватит. То, то есть ну, тут и, тоже прозрачность хоть и небольшая, но она есть. Она есть, да. То есть мы ну, вот принципе на этом опере можем. Так, так скажем, с подложкой. Вот. Допустим, взять а, то есть, в принципе, можно, если клиент хочет, ему прямо вот так, отрезая да, кусочек, да. подкладывая, мы будем разность, примерно какой, например, разницу видеть. Ага. Интересно. Конечно, ну, видно все равно разницу. Тут, да, тут явно, здесь. конечно, видно между двумя. На камеру, конечно, уж так не покажешь. Примерно. А, ну да, вообще -то. Совсем разный угу. результат. Это, это, это интересно вариант изменение подложки можно и без, <связать> ну чем удобно что получается клиент если сам не знает чего хочет и, к примеру нет такого количества образцов мы можем положить да, веер да. положить и говорить выбирай хоть ну хоть что-то уже видно а по продажам к, к, как продается матками метрам метражами метражом да погонными метрами продаем то есть э, минимальный заказ по полметровой текстуре это 5 погонных метров по метровой текстуре это три погонных ну, 5 метра. погонных метров каждого но да, допустим мне нужно будет сделать образцы я по 5 метров должен каждого под образец брать или ну, для работы, да. я понимаю, да, то есть для работы в дальнейшем. Под образцы, я думаю, то, что можно, потому что бывают остаются такие, ну, то то, есть, такие стандартные форматы, обрезки да? на складе. Угу. Больше, Я думаю, что это все можно обсудить с менеджером угу. либо на сайте с консультантом, либо с менеджером по телефону и найти из этой ситуации выход. Конкретно, если под образцы, то я думаю, что можно будет подобрать какие-то небольшие куски пленки. Нет, хорошо. А вообще сами ваша компания продает образцы ну, готовые, мы можем, да, чтобы вы их напечатали, же, уже пронумеровали готовые, и отдали? Стенды, да. есть у нас есть такая позиция в продаже 25 образцов. Там основные, так скажем, варианты. Ходовые. Да, Дерево, металл, карбон, ну и несколько видов камуфляжей mm. таких. Абстракции ну, мне бы это было, честно говоря, удобнее, чтобы вы их уже тут сделали, мне дали, и я и время как бы не трачу. Ну, тут да, палка, так скажем, на двух концах. Когда сделаешь образец сам, ты уже, так скажем, к, к работе с данной пленкой а есть себя, подход разные от пленок. Да, некоторые пленки, они отличаются друг от друга по работе. То есть mm -hmm. в основном процентов 75 примерно пленок с нашего склада, они все работают стандартно, одинаково. Но вот эти 25% процентов, они немножко в работе отличаются. А, работа то есть, там в смысле нанесения клея или Количество активатора и время выдержки на воде. Mm -hmm. может меняться в зависимости от толщины пленки и от количества нанесённой на краски. Какие моменты по окунанию? То есть у нас мы положили, подождали, она разгладилась, да, нанесли клей и опускаем. Да, то есть... По опусканию деталей, по углу погружения, то есть момент очень важный, то есть неправильный угол, неправильно выбранный угол погружения, он приводит к браку. То есть либо у нас текстура где-то нормально легла, где-то ее там слишком сильно растянула. также неправильный угол приводит к тому, что остается воздух между пленкой и деталями угу. в процессе ну, печати, в карманы какие-то, да? все потом получается в пузырях, эти пузыри при промывке отваливаются и получаются дырки. Угу. То есть оптимальный угол для печати деталей это примерно 45 градусов. Это для большинства деталей, если, к примеру, смотреть по салонам автомобилей, какие-то вот молдинги, ставки, с панелей, то есть детали по большому счету несложные. То есть вот под такие детали самый оптимальный вариант это вот угол 45 градусов и равномерно вниз под углом детали погружаем, то есть не меняя угла, не там делая каких-то лишних движений, мы mm -hmm. вот, зафиксировали жестко деталь. И, так скажем, равномерно ну, вниз под углом 45 погрузили. Да. В этом случае воздух не остается между пленкой и деталями. Ну это как бы простая более менее деталь считается. Ну это да, простейшая детали, это по сути в принципе тоже. А, если по салонам машин говорить, то там они зачастую вот, однотипные mm -hmm. все детали, какие-то молдинги с панели, ручки, блоки стеклоподъемников, то есть те детали в основном для, в большинстве случаев они все с одной плоскостью и все. Но вот эти аппараты, которые вы делаете автоматизированные нанесения погружения, это для каких деталей или не важно для каких деталей? Ну по сути для деталей, опять же, ну, практически любой формы, то есть там также на этой установке можно и угол менять погружение выбрать любой, то есть. В принципе, под любую деталь, но, к примеру, деталь вот такого плана. Уже на ней будет сложно печатать, потому что деталь сама по себе не самая простая. То есть у нее получается две плоскости, одна и вторая. И с какой, то какой стороны вот такую тут заходить? Деталь тупо по другому 45 градусов опечатать а не получится. А угол менять придется да, в процессе? В процессе печати ага. то, угол то есть менять. это только ручным способом. Вот конкретно такую деталь только ручным способом, только с изменением угла. То есть я бы ее печатать начал, в принципе, буду печатать вот таким образом. То есть начну вот с этой части детали, то есть э, первым буду печатать, вот эту она, часть. по сути, вертикально пойдет почти, да, да? То есть она практически по углом 90 градусов будет заходить. Соответственно, здесь мы будем делать движение не просто вниз, а вниз Полу... и вперед а -а -а. на пленку. То есть, если здесь делать просто движение вниз, то рисунок будет очень сильно вытягиваться. Ну вот тут это будет, я так понимаю, видно вообще прям сильно, да? И здесь, ну и здесь в принципе тоже. То есть э, под таким углом большим прямым 90 градусов нельзя печатать просто вниз. Mm -hmm. Необходимо печатать движение вниз и вперед. То есть, соответственно, пропечатываем вот эту плоскость детали, э, потом меняем угол. И опускаем уже и дальше уже также под углом там примерно 45 градусов до конца. Я вниз. Mm -hmm. Ну это уже опыт. Я думаю, с таких деталей начинать не стоит, да? Ну, не самая простая для начала деталей. Хотя, да. казалось бы, казалось бы, да, ничего сложно. В принципе, да, ну кто-то может там подумать, что можно его вот так вот взять, просто с двух частей, так сказать, начать mm -hmm. печатать. Но это тоже неправильно, потому что каждая из этих плоскостей будет на себя клемку затягивать, и в середине может получиться sure. сильное растяжение. Где тоже -то вроде -то? мелочь. А Важную роль играет, да. То есть ну вот эти отверстия тоже их перед печатью желательно с обратной стороны заклеивать скотчем. Да, зачем? Что то Чтобы даст? рисунок не уводил в процессе. Есть, если это отверстие не проклеивать с обратной стороны скотчем, то получается следующее. Если мы текстуру карбона печатаем, либо металла, ну, если даже прямое дерево, то и получается как. У нас рисунок идет ровно. А где-то он загибается, да? Подходя к этому отверстию, он начинает вот так вот, вот отверстие давать. То есть mm -hmm. вода начинает заходить в за собой отверстие. Травки. Соответственно, mm -hmm. да, затягивает с тобой текстуру, получается, такие вот искривления. На выходе то же самое будет и такие mm -hmm. вещи. Когда у нас скотч проклеен, вода не заходит в это отверстие. Соответственно, с рисунок как шел ровно, так, и так пройдет. он ровно и пройдет, и выйдет также ровно потом. Mm -hmm. Если не клеить сто в этих местах все будет криво, особенно это будет очень видно на металле и на карбоне. Эти отверстия также желательно проклеить с обратной стороны, и скотчем, чтобы рисунок четко прошел. Угу. Нюансы, мелкие нюансы. По моменту еще такой, то есть точку касания, то место, с которого деталь начинаем заводить в пленку, желательно выбрать максимального струга. То есть по этой детали у нас получается остроугольная вот эта часть. Соответственно, отсюда мы и начнем, так и удобнее даже будет. То есть если бы начали отсюда вот с этой плоскости печатать, то у нас получается выставлен угол 45, у нас слишком много плоскостей да, касается касаться угу. пленки. Соответственно, очень велик риск того, то, что пузырь. в моменте да, касания останется воздушный пузырь между пленкой и деталью. Короче, ищем меньшую площадь и. соприкосновения за один да, раз да, с момента контакта. Да. Ну, по этим деталям тут они, в принципе, все увы острые. Можно как угодно печатать. Ты хочешь в длину печатать, хочешь так. Даже печатать. в ширину можно. Да, то есть как тебе удобно, главное, чтобы эта деталь заходила под углом ввода. По этой детали самая оптимальная точка касания вот этой часть Отпечатаем одну плоскость, меняем углу и допечатываем вторую. Ну, Поэтому образцу здесь самый остров. Вот эта часть детали, соответственно, у точка касания да? и равномерно вниз до конца также погружаем. Okay. Самые тяжелые в печати это детали сферической формы. Да, их закончить. Я хотел спросить, как Такие, их заканчивать? Как, к примеру, мотошлемы да, спортивные, большие. То есть такую деталь в один заход качественно отпечатать не получится. Это уже проверено, а даже как, пытаться смысла ну, да? нет. Их необходимо печатать несколько заходов. То есть печатаем сначала одну сторону, соответственно, предварительно оклеив там бумагу одну сторону, чтобы на нее принять не А если форма такая, что нет ни грани, ни стыков, ничего, как рисунок сочетаться mm -hmm. будет? получается у нас ровный стык и этот стык уже потом придется как-то комбинировать либо делать какую-то абстракцию там, либо uh -huh. с иерографу какую-то прокраску может быть какую-то там вторую текстуру добавлять то есть в принципе этот, если все... клиент просит делать мотошлем это это сразу с ним обговаривать что в один заход его сделать качество не получится потому что рисунок по любому растянется где-то uh -huh. половина шлема будет хорошо отпечатана остальная половина будет это... просто в хлам растянута соответственно уже с клиентом заранее все это обговаривается и ищем, так скажем, пути. А диски охору. это не проблемные? Нет, диски это вообще элементарные, так скажем, детали, ничего сложного. Просто он кажется как бы большим объемом. Самая сложность это только вот в том, что он весит немало. Mm -hmm. А в печатается он также элементарно, также выставил угол, угол, 45 градусов равномерно вниз. Но Правда. пропечатается ж только лицевая часть спицы и полка передняя, а зад-то не пропечатается? зад не пропечатывается, потому что пленки просто физически ну, хватает, не хватает да? размера, mm -hmm. чтобы туда зайти нормально потянуться то есть она начинает растягиваться и рисунок соответственно теряется, теряется. Uh -huh. то есть ну там в принципе печатать нет потому что внутреннюю часть диско не всегда видно Ну, Само согласен, да. там можно фон оставлять да все а также ж все ну, отбивается скотчем там с двух с трех хотим красить там на четыре части разбить да если делать скомбинированную покраску то есть то все это через контурную ленту то есть вот эти пару деталей, если это будет в матовом исполнении, можно сделать за два часа легко. А, по поводу двухкомпонентных, что моменты вот эти окрашиваются полностью базовой краской, но на акрил, на алкит не вариант. Нет, только базовая эмали однокомпонентная. В качестве подложки, только так сказать, базовая. как основа идет под пленку и как цветовой фон идет да. только базовая эмали Тупо на пластик принт не ляжет, на грунт, на акриловый принт не ляжет, на лаком тоже не ляжет. У кого-то получается, но тут 50 на 50. У кого-то это выходит, у кого-то не выходит. То есть с базовой краской, когда у тебя деталь подготовлена и покрашена базовой малю здесь результат стопроцентный будет. Mm -hmm. То есть могут быть косяки только из-за того, что там Недостаточное количество активатора нанес, либо слишком много. Конкретно, что касаемо адгезии, она будет идеально, если нормальная пленка растворится, если нанести нормальное количество активатора. То есть на базовый мальпринт идеально ложится. Использовать в качестве базы двукомпонентные краски, акривовые, алкидные, либо грунт-наполнитель или лак не советую. Намучитесь больше, чем Получите результаты качественно. А по краскопульту для активатора. Еще кроме краскопульта для активатора в баллонах продают материал и в банках. Вот в чем а может быть существенная разница? именно по самому активатору. Да, по самому активатору он там он... отличается. Нет, сам материал такой же, то есть что в баллоне, что в банке, в банке он одинаковый, ничем он не отличается. Единственное кончился Единственный момент, что с баллона активатор очень проблематично будет нанести на большие участки пленки, потому что не факел, да? формируется факел, и давление в баллоне оно скачет. Чем, ну, пока новый баллон, соответственно, газа там много, давление угу. там одно, баллон опустошается, соответственно, газ тоже выходит ну, давление, давление уже и другой, начинает да. плевать, да? да, ну это Раз разбрылка уже идет грубая капля активатора грубая приводит к тому то, что У -у -у. она может уже под конец там даже насквозь пленку прожигать из-за того, что слишком грубая капля. У -у -у. То, есть то есть давление здесь играет. Э, достаточно то есть наносится все пистолета. Роль. С закрасочной... если делаете собираетесь там, ну, заниматься, заниматься этим. профессионально качественно, то необходим будет краскопульт. Краскопультом результат будет совершенно другой на дюза какая по краскопульту, то есть дюза самая оптимальная это 1.3 ну можно это растворитель все-таки можно в принципе использовать и дюза 1.4 Дюзу берем 1.3 потому что у этого краскопульт достаточно широкий факел то есть к примеру если мы на покраске используем мини-джеты там от 0.8 до 1.2 под активатор они не подойдут потому что у него максимальный факел ну Сантиметров 20 он двадцать То есть, чем шире факел, тем лучше? Да. То есть, у такого краскопульта, здесь за один и три, у него факел где-то в районе 30 сантиметров. Соответственно, пленку шириной в 30 сантиметров можно спокойно один проходом перекрыть. Ну, опять же, если кусок пленки больше, то делаем два прохода. А крест-накрест или как бы в одном направлении хватит? Или это смотреть надо? смотреть по пленке по нанесению но ну, надо стараться то есть как желательно за один проход нанести нужно я потому что ну допустим там технология окраски если там, краски, если, там цвета, так. цвета так какая чем отличается нанесение активатора от э, покраски по по то есть момент какой когда мы красим нам там сделать необходимое перекрытие в полуслоя так скажем то есть делаем первый проход Второй проход стараемся делать так, чтобы у нас да, перекрывал половину первой. Да, чтобы не было там э, яблочек, ну, да, ну, там всяких полова... разных косяков по э, малярке. Ну и в идеале также повторить. повторюсь, ну, да. По печати, когда мы наносим активатор, здесь нельзя вот так полслой перекрывать. То есть мы, когда наносим активатор, делаем первый проход. Второй проход надо факел построить так, чтобы он по минимуму Коснулся, да. попадал уже ага. на первый, уже на растворившийся, так скажем. Участок пленки. Ну, это как бы Потому что если он да. будет попадать, соответственно, там у нас Густота будет слоя. уже совсем другой слой, в два раза толще, так скажем, и в этом месте пленка будет уже перерастворена. И это все будет видно потом, да, отразиться. Ну, это будет косяк, допустим, если будет большая деталь, ты ее там. Активатор нанес, так скажем, хаотично, где-то у тебя полосками он жирнее, где-то суши uh -huh. получился, ты печатаешь детали соответственно, где-то она у тебя нормально пленка легла, где-то где у тебя был жирный слой в этом месте, если просто начнет перерастворяться, смазываться деталь. Uh -huh. Поэтому нанесение активатора должно быть равномерным, то есть надо нанести активатор одним ровным слоем. Как ты это будешь делать? Просто два там горизонтальных прохода, либо крест-накрест припылять? Не важно. Главное, чтобы у тебя было нанесен один ровный Сейчас слой. посмотрим, во-первых, какой слой. А по самому пистолету настройки, в плане, сколько настройки подачи примерно стандарт, да, то есть конкретно, допустим, под этот краскопульт да, под мою руку, под мою скорость. Это пистолет Нет, ну, это ну, китайский дешевый кроскопульт, то есть под активатор нет. не надо заморачиваться и брать какие-то дорогие краскопульты mm -hmm смысла никакого не будет. То есть самое главное, чтобы в краскопульте, который используется активатор, был ровный факел распыления, чтобы не было брака именно по факелу. Не было восьмерки, Дочки не было там, там банана, да. да, всего остального. То есть ровный вертикальный факел, как обычно, немного элипсообразный, с минимальным а, пылом туда. Пылом, да. Ну, если, допустим, есть уже пистолеты, можно взять и красочный, потом его промыть, и дальше, если надо, мы по сути, красим по без проблем. Сути, да. Да. Активатор никак не портит краскопульт, прокладки от него не текут. То есть я его отсюда даже не сливаю никогда. Этот краскопульт uh -huh. не обслуживается. То есть он стоит всегда с активатором и да, все он ровно. никак от него не портит, поэтому его не надо даже. А по давлению сколько на нажатом курке? Давление на выходе здесь очень большую роль играет. То есть здесь оптимальное давление это единица. Uh -huh. Максимум 1,2 не выше. Но ну, опять же, я скажу так, из, уже по окрасочному от системы <систем> пистолета тоже это много будет зависеть, надо подстраивать будет. Да, да. Ну, есть, поскольку материал не вязкий, то и давление не должно быть. Высокое давление. Я оно, так понимаю, оно разобьет, просто, скорее всего, порвет. Оно э... будет э, разбивать э, рисунок. То есть оно uh -huh. будет давать волну рисунок будет уже не таким ровным, mm -hmm. четким, будет кривой. Полился еще высокое давление, оно сушит материал. У нас материал очень жидкий, если будет высокое давление, то есть он будет на выходе уже просто высыхать. То есть чем выше давление, краскопульте, тем mm -hmm. на выходе более мелкой капли. Он, само собой. А мелкая капля, соответственно, она быстрее испаряется. То есть высокое давление приведет к тому, то, что, во-первых, будет развиваться рисунок при нанесении, во-вторых, Пленка будет всегда не доактивирована из-за того, что будет слишком сухой расплав. Угу. Активатор в процессе полета какие-то участки уже начнут испаряться. Давление большую роль играет. Единица. А подача а сколько? Один, ну, в этом случае выкручена? Подача конкретно под ну, скопульты, под мою скорость нанесения. Здесь у меня стандарт Раз, три оборота. Два. То есть затянули два. и три оборота против угу. всего стрелка угу. открыли. То есть для меня это стандарт повод большинства. Пленка. Uh -huh. вот какие-то пленки приходится немного корректировать либо чуть убавить либо чуть прибавить зависит от, от, от, от количества краски на пленке и от толщины самой пленки разбег uh -huh. небольшой это где-то максимум пол-оборот. Uh -huh. то есть э, ну, от двух с половиной до трех с половиной стандарт 3 факел на максимум стоит, его uh -huh. корректировать не, не no смысл да, открыли э, и без корректировки так на максимум открытый ну не и подача, да, с воздухом, потому что редуктор стоит, потому что, с А почему пришли к тому, что активатор сами формулу сделали? Ну, китайский активатор, он достаточно агрессивный, наш активатор он помягче и плюс доставка его из Китая проблематичная. Материалы такие токсичные, химические, самолеты не отправляют. Все это только железная дорога, и пока это с Китая все пройдет. Долго. Это, да, это долго. Ну и цена, соответственно, там другая. А у вас дорога. по цене дешевле, дороже. А, у нас, скорее всего, дешевле. Я так рынок китайский не а, мониторил, но у нас получается литр активатор стоит 1000 рублей девятьсот ну это у вас на потоке стоит, да? На, то есть для клиента на продажу. Да, ну там от объема соответственно. Нет, я к тому, что он в плане на рынке, то есть на продажу. Но не для себя вы его делаете. Нет, мы для, делаем его именно на продажу для работы с нашими пленками. То есть он подходит под все пленки, которые у нас присутствуют в продаже. Он универсальный. Расход у него небольшой, то есть это литровые банки достаточно долго хватит. По-моему, где-то квадратов минимум на 15 вот точно хватит. О, ну, это, И то это, так скажем. То есть то, что стоит тысячи рублей, сказал. это как бы по факту на вот эти детали, что мы ну, ну, смотрели, это это Не это... только на эти детали хватит. Нет, не не не то есть примеру вот... по объему где-то примерно салонов на шесть-семь на двухсотых крузаков. Просто там и цена за работу, как бы. Да, ну у нас, допустим, в Самаре работа по двухсотому кузаку стоит 30 тысяч. Шесть-семь салонов это 200 тысяч mm. рублей. При цене в тысячу, да. Просто не, да, ну кажется, за литр тысячу правда. как бы дорого. За литр. Но ну, расход малый. Хорошие и... разбавители бывают стоят тысячу ну, да. рублей за литр. А их там надо побольше. А мы разговаривали по поводу ну, примерной формулы расчета. Считается по площади, да? Цена, площади, цена да, зависит от площади, объёма, да. Ну объёма, и сложности, да. убитости да. пластика. Новый, старый. Ну это реже. В основном вот э, присутствие на нем покрытия софт Если уже деталь была покрыта софт-тач лаком, то там дороже будет надо работать. Снимать его весь да? Очень тяжело снимать. И поэтому там цены чуть дороже а остальные, все факторы там, ну, если, конечно, деталь треснула, ее приходится постоянно ремонтировать. Мы не, не, не говорим за ремонт, да. это понятно. Я к тому, что вот, есть новые детали, считаем постоянно. Ну, по площадь, сути, новая жизнь. от старой, она ничем не отличается. Uh -huh. Цена одинаковая. Также выбор лака uh -huh. не влияет. Uh -huh. на цену. А пленка в цене влияет? Нет, никакой разницы. Ни цвет, ни текстура, ни в лак не влияет на цену. Uh -huh все по фиксированной цене, только если деталь ремонтная, туда обращаем стоимость ремонта. Либо если там было покрытие покрытия софт то отдельно за удаление этого софт uh -huh. Немножко прибавляем цену, потому что процесс по времени растягивается. Ну да, больше минус, работы просто сделать надо. И с деталью потом больше работы в плане uh -huh. доведения дома максимально идеальном гладко-ровном состояние uh -huh. Что касаемо, опять же, краскопульта нанесения самого активатора, то здесь в принципе техника та же самая, что и при нанесении лакокрасочных материалов. Мы это все покажем на ванной. максимально ровно, чтобы везде по всей площади пленки у нас был одинаково ровный слой. Угу. То есть не надо там хаотично махать пистолетом, надо стараться наносить. Uh, равномерно параллельно отверг, параллельно, да. вертикально, параллельно вертикально параллельно ну, пар, параллельно да горизонту воды перпендикулярно держать чтобы на ширину факела максимально mm -hmm. ровно перекрывало ширину пленки. или и, и вести параллельно его вдоль mm -hmm. да на знак высоте чтобы везде mm -hmm. было одинаково ровно слое тела вот. ну и соответственно скорость несения тоже не меняет потому что от этого меняется толщина слоя вроде все понятно Сам активатор, он в работе уже готовый, сюда добавлять ничего не надо. Все здесь уже смешано. Единственное, его перед работой размешать, потому что он составной, может в осадок выпадать. А фильтровать там нечего через воронки? Нет, нет. То есть он, он чистый? Он чистый, да, абсолютно прозрачный. И в осадок только один компонент может выпадать. как бы Этого не увидишь, но он по плотности. а ну Просто расслаивается материал перед, и все. Да. То есть его необходимо размешать и можно работать. Скрестко э, сливать не обязательно, если мы там на пару дней выходных уходим. Если долго не работаем, то соответственно лучше капулька обратно, и обратно банково слить. Понятно. Чтобы через отверстие в бачки не испарялся не он. Да. Вот здесь, так. в принципе, все, уже там дальше на онлайн печать сама. Угу.